Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал АМаркет, оставляйте ваши вопросы, если они есть в тексте с комментариями. И, конечно же, не забывайте, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала АМаркет с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы постим аналитический контент как дополнительная помощь вам в принятии торговых решений. Ну что ж, на этой неделе в конце начинается заключительный месяц этого года, и я думаю, не будет привлечением, если мы скажем, что мы вступаем в самый волатильный период для финансовых рынков, уходящего до 2022 года. Потому что сразу же в, первой, в первые две недели декабря нас ждут отчеты Non-Farm Perils, также данные по инфляции в США, и, конечно же, 14 декабря состоится долгожданное заседание американского регулятора, на котором... Будут решены многие вопросы касательно именно дальнейших перспектив американской денежно-кредитной политики, фактический уровень процентной ставки, и я... Уверен, то, что на этом заседании решится судьба американского доллара. Индекс американской валюты сейчас котируется в районе 106,29. Некоторое время назад мы обозначили сценарий, который, собственно, и реализовался. Это когда индекс доллара будет консолидироваться в довольно широком диапазоне с сохранением потенциала нисходящего движения. И этот период консолидации продлится вплоть до появления на рынке следующего мощного фундаментального триггера. Собственно, в эту пятницу отчет NonfarmPearls, который может уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Это для тех, кто сомневается, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки. Но я заранее вам хочу сказать, друзья, что сомневаться в этом не стоит. ФРС как был привержен политике высоких ставок, так и остается. И на декабрь заседании ставка будет повышена на 50 базисных пунктов вероятности тем... Этого сейчас составляет больше 80%. Я не могу себе представить сценарий, при котором ФРС, например, может согласовать более скромное повышение ставки. Ну и, собственно, также сейчас я разделяю точку зрения тех, кто считает, что и на 75 базисных пунктов пойти будет слишком опрометчивым решением. Консенсус прогноз предполагает повышение ставки на 50 базисных пунктов. Но сам факт того, что политика будет и дальше ужесточаться, подчеркивает тот факт, что ФРС заматеряет как и раньше, на борьбу с высокой инфляцией. А инфляция, безусловно, остается крайне высокой в США. 7,7%, что больше, чем в три раза выше целевого ориентира. На протяжении последних двух недель мы слышали многих представителей американского регулятора. И все они единогласно были в оппозиции того, что американский регулятор остается предан своему мандату борьбы с высокой инфляцией. Поэтому он будет и дальше повышать процентные ставки. Потому что на текущем этапе и ключевая ставка американского регулятора находится на отметке 4%. А это, по словам, опять же, самых авторитетных представителей Федрезерва, совершенно не ограничивающий уровень экономический рост настолько, чтобы вот это охлаждение сказалось на снижение потребительской активности. Ну, то есть, говоря простыми словами, экономика находится в том состоянии сейчас, при котором инфляция имеет такие локальные, экономические и естественные предпосылки для того, чтобы расти дальше. И Федрезерву необходимо повысить ставку до того уровня, при котором она окажется на ограничивающей планки. И помните комментарии главы сент луиса Джеймса Булларда о том, что этот уровень находится где-то в районе 5,5%. Это значит, что ставку нужно повысить на 50 базисных пунктов сейчас до 4,5%. И возможно на ближайших, точнее последующих трех заседаниях американского регулятора это уже со заходом на первое полугодие 2023 года поднять ее еще на 1%, что вполне реально и естественно с учетом текущих экономических условий индекс доллара останется безусловно тем активом, за которым мы продолжим следить я напоминаю что дальнейшая стратегия наших действий если вам интересна моя точка зрения если вы соотносите свою торговую активность с ней хочу повторить что мы ждем сначала заседания американского регулятора точнее данные по инфляции которые выйдут перед заседанием резерв следим смотрим за Фактическим показателем, если инфляция снова снизится и будет снижение зафиксировано не только по основному показателю, но и по базовой инфляции, то тогда на основании двух месяцев снижения подряд можно будет сделать предварительный вывод о том, что индекс доллара достиг своих пиковых значений. И дальше политика американского регулятора будет становиться все менее и менее жесткой и спустя какое-то время Федрезерв возьмет в паузу в очередном цвете ужесточения монетарной политики. Поэтому в ближайшие, скажем, три недели мы точно с вами определимся, друзья, разворачиваемся ли мы по индексу доллара, начинаем ли мы его шортить, либо с длинной позиции мы благополучно уходим в 2023 год, но это сценарий будет актуален только в том случае, если после выхода предстоящего релиза по инфляции мы увидим более высокие значения базового индекса потребительских цен. Пока что я сохраняю длинные позиции, жду, соответственно, Non-Farm Perils, данные по инфляции и заседания американского регулятора. Ждать, в принципе, осталось недолго. Золото, которое мы также добавили в список наших торговых инструментов, сейчас актуально снова. Длинные позиции я удерживаю, цели 1800 и выше, котировки в моменте 1750. То есть до вот этих значимых фундаментальных событий, которые я назвал, Покупатели золота могут воспользоваться замешательством трейдеров, которые еще точно не знают, что лучше делать с индексом американской валюты сейчас, Шортить или все-таки покупать. И вот это вот незнание, неизвестность и неопределенность ⁇ это традиционный фактор поддержки для тех, кто не сомневается в отношении золота. На стороне покупок золота и еще снижение доходности американских облигаций. Золото традиционно конкурирует с трейдерами, соответственно, когда те приносят меньше доходности, золото становится более привлекательным активом. Ситуация в Китае, которая умрачает перспективу мирового экономического роста, фактор поддержки для защитных инструментов. Даже крах биржи FTX, о которой мы сейчас чуть позже поговорим, это тоже фактор повышенного спроса на защитные инструменты и на альтернативу, которая обычно спасает в периоды серьезной такой экономической неопределенности. Я думаю, что криптовалютное пространство сейчас такая степень неопределенности и накрыла рынок нефти 81 доллара за баррель ну чуть выше не будем придираться фактических центам. главная причина снижения рынка нефти это китай поскольку каждый день фиксируются новые рекордные показатели по числу заболевших это за все время пандемии друзья это новая вспышка коронавирусной инфекции и вводятся локдауны Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шанджань, то есть финансовые, промышленные центры постепенно изолируются. Это, конечно же, влияет на экономическую активность, подрывает основы будущего экономического роста. И для тех, кто следит за рынком нефти, это, безусловно, серьезный фактор, который омрачает перспективы будущего спроса, увеличения спроса на углеводород. Даже сейчас, с учетом тех ограничений, которые уже введены, потребление нефти в Китае снизилось на 1 миллион баррелей по сравнению с показателем прошлогодней давности. Есть также два очень важных события для рынка нефти. Это следующая неделя. Во-первых, 4 декабря состоится Очередное заседание ОПЕК+, плюс, на котором будут принимать решение о том, стоит ли увеличивать объем нефтедобычи, чтобы покрыть потенциально выпадающий объемом поставок из России. Потому что вроде бы как 5 декабря уже точно должно быть финальное решение по потолку цен на российские углеводороды. Сейчас предлагаем не гадать, что там будет после. Лучше ждать. Мы вне сделок. И хорошо, что вышли после теста 90 долларов за баррель, потому что с тех пор рынок нефти провалился еще на 12%. Ищем оптимальную точку входа, я думаю, что либо в конце следующей недели, либо уже после 5 декабря такая точка входа будет найдена. Криптовалютный рынок биткоин 16 190 долларов за один биткоин. Соответственно, снижение продолжается. Напомню, что главная тема это банкротство биржи FTX и потери средств миллионами инвесторов. И еще одно негативное последствие из-за того, что эта компания, вторая по величине криптовалютная биржа, очень тесно сотрудничала с другими компаниями криптовалютного сектора. Проблемы начались и у последних. Это Galaxy Digital, Sequoia Capital, Crypto.com, Genesis. Любая из этих компаний может в любой момент, друзья, объявить тоже о серьезных проблемах с ликвидностью, с выводом средства, ну и, соответственно, стать следующей в, на списке тех, кто подаст на банкротство. В сухом остатке сохранение этого негатива продолжит обращать перспективы роста, оттягивать очередной булран. Многие считают, что эта зима затянется уже на 2023 год. А если мы еще добавим сюда тему, что в этом году сразу случился крах Terra Labs с ее нативным токеном луны и бирже FTX. Понятно, что власти серьезнее займутся сейчас регуляцией криптовалютного пространства и, может быть, придут к каким-то фактическим решением, которые сделают криптовалютный рынок менее привлекательным, а точнее лишит его прежней как бы вот этой приватности, которой он обладал. Я думаю, что распродажи продолжатся и не отказываюсь от своей идеи того, что биткоин легко может протестировать 15 тысяч и оказаться даже ниже. Что касается других финансовых активов, пока не распыляемся, друзья, вот на индекс доллара, золота. Биткоин – Это основная ставка. Сейчас посмотрим, затем, как поведут себя риски уже после заседания американского регулятора. Но ну и с этими инструментами сейчас можно работать. Также повторяю, что поскольку сегодня понедельник, состоится в 16.00 по московскому времени традиционный вебинар, правильный понедельник, и тему определите вы. Сегодня в нашем телеграм-канале традиционно мы проведем опрос. Предложим вам несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!